Как продать дом? Ну, мои рассуждения выглядели приблизительно таким образом. Когда человек покупает, то тогда, почему он покупает? Он покупает вещь, потому что эта вещь ему нравится. Можно сказать это? То есть я покупаю, потому что мне это необходимо и мне это нравится. Можно так сказать? А когда я продаю, то скажите, почему я хочу это продать? Потому что мне это не нравится? И это мне не нужно. Именно поэтому я это продаю. А теперь скажите: э -э, исходя из знаний эзотерики, где я обычно говорю о том, что подобное притягивает подобное то э -э, у человека, который продает, у него он продает как ненужную вещь, которая ему не нравится. И ее должен купить человек, для которого она должна быть нужной и которому она должна нравиться. Тогда скажите, может ли у них это получиться? Давайте сразу же скажем, нет, конечно, потому что когда кому-то не нравится, он продает, то должно и другому не нравиться, и он это не должен покупать. Таким образом, для того, чтобы продать машину или продать квартиру, или продать что-либо, необходимо знать одно из условий. Вы должны вновь влюбиться в то, что вы продаете. Вам должно вновь это очень понравиться, вы должны вновь, Считать, что это для вас важно и нужно, считать, что это для вас необходимое. Вот обожать тот предмет, который вы хотите продать. В случае, если вы будете делать именно так, то у вас будет всегда большое количество покупателей на все, чтобы вы не продавали. Отсутствие продаж начинается в тот момент, когда... Человек считает, что то, что он купил, это никому не нужный предмет. Вообще, это слова «никому не нужно», оно почему-то заселяется в головах у людей, которые неуспешны. Они стараются найти идею, омрачить или заставить себя э, думать, что... Те предметы, те вещи или там, то, что они покупают или пытаются перепродать, это никому не нужные вещи. И после этого, когда они об этом думают, то они считают, что если они им не нужны, то не нужны никому. И в этот момент начинается самая основная проблема с продажами. И после этого у человека не получается ничего продавать. Для того, чтобы у человека получалось продавать, он должен влюбляться в ту вещь, которую он пытается продать. Как эзотерик работает с, люд, с другими людьми, допустим, он смотрит на чей-то магазин, после этого говорит, ой, какой магазин красивый, красивые потолки, и как же мне хотелось бы, чтобы у меня были такие тарелочки, чтобы были такие продавцы, чтобы такие витриночки, и чтобы это было вот так. И после этого делает все для того, чтобы появилось ощущение, будто это очень необходимо и нужное людям. И после этого, естественно, такой товар будут покупать. Есть всего лишь изменить в себе... Настрой по отношению к тому товару, которым ты торгуешь, или э, по отношению к тому предмету, который тебе необходимо продать. И в этот момент тебя сами находят продавцы и сами находят люди. Конечно же, вот это слово никому не нужное, но самое опасное, самое ненужное и самое, наверное, вредное, которое может поселиться, я его и считаю...